Доброго всем вечера! У нас 19.30 по Москве и мы начинаем сегодняшний вебинар. Тема вебинара «Переезд или иммиграция. это один из признаков и того, и того в карте судьбы. Начну с того, как построить карту, потому что будет запись этого вебинара в YouTube. Но отвечать на вопросы я буду только сейчас во время вебинара, если у кого-то возникнет. После уже того, как я выложу в YouTube, обратной связи не будет. И для совсем начинающих вы можете набрать в любом поисковике, не обязательно именно Google, Бадзи-калькулятор, и высветится очень большое количество сайтов, где вы можете построить свою карту судьбы. Это нужно для того, чтобы освоить сегодняшний урок. Я сегодня буду пользоваться сайтом Мингли. Это не мой сайт, но он очень прост для того, чтобы вам объяснить, как построить карту. Нужно вбить дату рождения полностью. Если знаете хорошо еще... Время рождения, но для сегодняшней техники оно не обязательно знать время рождения. Также город обязательно. Есть калькуляторы, где город не вбивается, но тогда может быть ошибочное построение карты. Выбирайте пол мужской либо женский и нажимайте рассчитать. Вам высветится вот такая вот карта. Где вы увидите иероглифы, если вы еще час ставили, то еще будет два иероглифа. Любая карта Бадзе, карта судьбы, делится условно на две части. Первая часть верхней небесной столпы я вот выделила прям синеньким прямоугольником. Нарисовала стрелочку, легко запомнить, потому что у нас на земле наверху обычно находится небо. И я выделила коричневым это земные ветви. Потому что если мы представим карту как дерево, если крона уходит в небо, то здесь могут быть ветви. И тем самым мы получаем земные ветви. А далее я могу иногда называть НС, это небесные стволы сокращенно, и ЗВ это земные ветви сокращенно. Также... У нас еще будет сегодня работа с подвалом. Чтобы увидеть этот подвал на том же сайте Мингли, вам можно будет поставить галочку «Версия про». И вы увидите, как внизу появятся еще иероглифы. Это так называемые скрытые небесные стволы. Их количество может быть разным от 1 до 4 штук. Добрый вечер. А для тех, кто чуть позже присоединится, ничего страшного, потом послушайте в записи на YouTube, я туда выложу. Но если что-то непонятно, задавайте сразу вопросы сейчас. Итак, с подвалом мы будем разбираться чуть-чуть позже. Сейчас будет самая простая тема. Для тех, кто в БАДЗе, я думаю, вы уже все поняли. Для тех, кто только недавно в БАДЗе, объясняю, есть так называемое столкновение земных ветвей. То есть мы вот ищем внизу, как я вам уже говорила, вверх мы сейчас не будем трогать. И самое главное, нам нужно обратить внимание на год рождения, на ваш год рождения. Это связано с тем, что год у нас отвечает за наш родной город. И вот если что-то сталкивается с этим годом, то, соответственно, оно вас будет буквально выталкивать из вашего города рождения. И чаще всего это достаточно неприятные события, которые способствуют вашим мыслям о том, что нужно уезжать. Что нужно посмотреть? На сайте не только Мингли, в очень многих калькуляторах вы можете открыть подсказки, где будет написано, какой иероглиф, что обозначает. И многие уже знают, кто-то там в год крыс родился, кто-то в год обезьяны и так далее. Ну, я здесь написала, какие иероглифы, что обозначают. В нашем случае человек родился в год быка. И мы смотрим, какой зверек напротив него. Коза. И вот это и есть элементы, которые сталкиваются между собой. Вот здесь мы видим козу. То есть у этого человека столкновение с годом рождения, земной ветвью. И этот человек действительно уехал из родного города. Это самое первое, то, что бросается в глаза. Но я хочу сказать, что далеко не у всех, кто переехал, есть эта конфигурация. На самом деле... Признаков переезда огромное количество, и мы еще не забываем свободную волю человека, когда мы, в принципе, просто решаем переехать. Также хочу обратить ваше внимание на то, что столкновения действуют обоюдно, то есть из этого столпа с этим и из этого столпа с этим. То есть свинья, допустим, сталкивается со змеей, Обезьяна с тигром, точно так же тигр с обезьяной, змея со свиньей. Для немножко более продвинутых, смотрите, если у вас нет здесь столкновения, но, например, пришел год козы и он сталкивается с годом, и у вас может быть в течение года может возникать желание, Переехать. И здесь нужно крепко подумать, потому что через год год козы уйдет, столкновение уйдет и есть вероятность, что вы захотите вернуться обратно, что что-то пойдет не так, либо просто захотите вернуться. Поэтому на таких столкновениях приходящих годов я не советую, например, клиентам продавать квартиры и сломя голову нестись куда-то переезжать, потому что банально просто потом могут передумать. Следующее. Мы возьмем прямо вот настоящую карту. Это Дима Билан, кто вдруг не знает, это певец, который выступал на Евровидении. Просто сейчас так особо о нем ничего не слышно. И он переехал из своего родного города, насколько я знаю, он вроде в Москве сейчас живет. И смотрите, я сейчас не буду объяснять теорию пустоты. О, ничего себе, ваш бывший сосед, это круто. Я просто работала с девочкой, которая училась с ним в одной школе. Как-то интересно жизнь складывается. И вы можете обратить внимание на то, что у него в году таким серым замазан год. Это так называемая пустота во дворце года. И теорию пустоты я не буду объяснять, но если кому-то нужно будет, я могу сделать отдельные вебинары, тоже выложить его в YouTube. Просто нужно принять аксиому, что у некоторых людей может быть пустота в году. Не у всех. У кого-то может ее не быть нигде, а у кого-то где-то в другом месте. Человека, когда пустота, он пытается ее чем-то заполнить, то есть он будет хотеть что-то делать, куда-то переехать, хотя если он переедет, у него все равно эта пустота в году остается, то здесь нужно больше психологически работать. И таким людям иногда бывает сложно, иногда, не всегда, а могут некоторые по пустоте быстро себя найти, я, допустим, по пустоте карьеры быстро себя нашла но некоторым другим сложно очень найти себя бывает и я вижу клиентов которые бывают иногда на кочингом ко не залетают они не знают что им делать кто они и у них реально вот много пустоты в карте но один из признаков еще это когда нет привязанности к родному городу то есть человека нет какой-то там сильной ностальгии, ему не обязательно там находиться, в принципе, он спокойно срывается и уезжает. Это тоже вот один из таких признаков, которые могут способствовать отъезду. Особенно, когда их несколько штук накапливается, это уже там буквально, если хотя бы три штуки вы найдете, то это уже практически стопроцентное показание к тому, что человек переедет, либо уже переезжал. И сейчас мы начнем изучать теорию иероглифы небесных стволов, всего у нас есть пять стихий. На них зиждется вся метафизика, и фэншуй в том числе, и бацы, и цемень, и другие еще вещи. Другие ответвления метафизики. Пять стихий. Огонь, земля, металл, вода и дерево. Это абсолютно условное название. Буквально сегодня я в чате для учениц писала о том, что огонь, понятное дело, если человек огня, это не значит, что он как-то связан с огнем, не значит, что он любит огонь, это значит... Характеристика человека. Просто чтобы мы хоть как-то это понимали, китайцам было проще назвать это стихией. То есть огонь это то, что расширяется, то есть он хочет захватывать условно и все максимально по низу идет, расширяется и хочет знать, как много чем больше, тем лучше. Кстати, если я верно помню карту нашего президента, у него, по-моему, янский огонь. Но кто хочет, сам параллель проведет, знает с чем. А дерево, допустим, это то, что растет наверх, это то, что развивается, в отличие от огня. То есть огонь вширь, да, а дерево наверх. Поэтому китайцам было проще всего назвать это деревом. Ну и с остальными элементами то же самое. То есть нет смысла привязываться прямо к конкретному элементу и Пытаться навесить на него какие-то особенные ярлыки. Но между ними есть отличия. И вот эти пять стихий, они еще к тому же делятся на полярность. Инь и ян. В конечном итоге мы получаем, соответственно, 10 небесных столпов. То есть пять стихий мы умножаем на 2. Инь и ян. И получается у нас 10 небесных столпов. И вот они здесь представлены. То есть... Янское дерево, инское дерево, янский огонь, инский огонь, янская земля, инская земля, янский металл, инский металл, янская вода, инский металл. Вот все 10 штук. А также я хочу обратить ваше внимание на то, что между этими стихиями всегда вот прям непреложный закон, всегда определенное взаимодействие. Огонь всегда порождает землю. Земля всегда порождает металл, металл всегда порождает воду, вода всегда порождает дерево, дерево всегда порождает огонь. Чтобы легче было запомнить, как я своим ученицам объясняю, да, то есть мы можем, кстати, давайте стартанем от дерева. То есть здесь мы можем все что угодно, мы можем дерево нарисовать, но порождение будет то же самое, потому что дерево порождает огонь, дрова порождает огонь, правильно? Огонь, когда полностью сгорает он превращается в землю. То есть у нас появляется уже элемент земли. Из земли мы достаем металл. То есть они всегда, металл, всегда ходят друг за дружкой. На металле легко конденсируется вода. То есть капельки воды, капельки росы, если хотите. И собственно, без воды растения жить не могут. Поэтому вода порождает деревья, либо растения. Да? То есть мы точно так же, видите, хоть мы начали плясать от дерева, но то же самое порождение. Дерево огонь порождает, огонь порождает пепел, землю, земля, из земли достаем металл, все то же самое. Для чего это нужно? Вы рождаетесь под определенным элементом и для того, чтобы расписать вот эти взаимодействия в вашей карте, очень удобно вот здесь вписывать свой личный элемент он может быть любой. Это может быть и вода, и металл, и огонь, и земля. И дальше вы вот это вот все расписываете. Там можно, может сделать любой человек. Даже в принципе это ребенку можно показать, и он разложит свою карту. Но у нас есть еще рисунок земляной ветви. Здесь уже чуть-чуть другая система, у нас есть 12 месяцев, февраль, март, апрель, май и так далее. Но они тоже делятся на инь-ян. Вот вы здесь можете видеть дерево ян, дерево инь. У нас земля есть на особом положении, о ней я чуть более подробно, почему их 4 штуки рассказываю, на базе. У нас также есть два огня огонь-ян, у нас также есть два металла огонь-ян и у нас есть две воды огонь-ян. Принцип, как видите, то же самое. У нас есть дерево. У нас вот оно дерево. Другой возьму цвет. Дальше у нас есть огонь. Вот он огонь. У нас есть металл. Вот он металл. У нас есть вода и четыре земли. То есть все то же самое. И сейчас мы подходим к самому главному. Дело в том, что чтобы дальше мы могли рассмотреть карту, нам нужно понять, что такое самовыражение. Ну, точнее, мы это знаем, да, это наша индивидуальность и деятельность, это наше умение получить удовольствие. Вот у кого самовыражения нет в карте, им сложнее выразить себя, проявить себя, им сложнее получать от жизни удовольствие. Самовыражение всегда идет за вашим элементом, то есть оно следующее. В данном примере мы видим, что у нас день огня, то есть мы сюда ставим огонь и вспоминаем, что после огня у нас идет пепел, то есть земля. В этой карте мы не видим нигде самовыражение, но возможно оно в часе и не делая восстановления часа, иногда это не нужно. Но вот если где-нибудь бы здесь стояла земля, допустим, в часть, мы бы сказали, да, самовыражение у человека в часе. Но мы помним, что у нас элементы делятся на инь и ян, это важно. Если у человека есть в карте так называемое нападение на власть, его еще могут называть агрессивное либо активное божество, то это тоже один из признаков того, что человек будет хотеть переехать. Мы это сейчас ну, скоро увидим на карте воочию, как это получается. Эти люди умеют демонстрировать себя и не бояться отстаивать свою точку зрения. Для переезда нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Потому что начинается, как только вы скажете... А некоторые из родственников могут начать говорить, вот где родился, там и пригодился. Кстати, абсолютно ошибочная поговорка, потому что чаще всего я в картах вижу, что человеку наоборот лучше переехать. Более того, чаще всего деньги, да частенько бывает, и личная жизнь находится как раз за пределы родного города у людей. То есть люди, окружающие, им сложно смириться с тем, что вы хотите что-то менять, не потому что они там плохие, а потому что вот они привыкли к вам такой и другую вас не хотят видеть. Это им, ну, им становится страшно, они не знают, как реагировать, и могут начать буквально отговаривать переезжать. И соответственно, люди с нападением на власть, они не будут внимания обращать на такие уговоры. Нападение на власть это разнополярное самовыражение. То есть разнополярное у нас есть ян и есть инь. Это разнополярные. Если ян-ян это однополярные, если инь-инь это однополярные. А вот ян-инь или инь-ян это разнополярные. И вот нам нужно будет найти в карте разнополярное, Самовыражение. Но найти нам нужно будет от определенной точки. Точка отчета – это личный элемент. Личный элемент у вас находится всегда в дне, в небесном стволе. И вот вы здесь видите, я его вынесла вот сюда. Вот он, Дин. Инский огонь. Соответственно, нам самовыражение нужно разнополярное, самовыражение нужно янское. Тогда в этом случае мы в карте ищем янскую землю, потому что огонь порождает землю. Вот так выглядит янская земля. И мы здесь видим аж 2 янской земли. То есть у этого человека два нападения на власть. Но иногда оно бывает так сильно не выражено, а может находиться в подвале. То, о чем я говорила с самого начала. То есть вам тогда нужно будет на сайте Мингли поставить версию про и нажать галочку скрытые небесные стволы. И у вас высветятся еще дополнительные иероглифы. Вы тогда что делаете, чтобы найти? Вы берете элемент личности. Вот я сюда перенесла элемент личности. Это карта Ирины Шейк. Кто не знает, это девушка, которая переехала из города российского. И она стала знаменитейшей моделью, которая работает за границей и очень хорошо себя, скажем так, чувствует, хорошо зарабатывает. То есть она уехала. И посмотрите. У нее металл у нас порождает воду. Помните, я говорила, что на металле конденсируется вода. Это металл Ян. Соответственно, мы ищем разнополярное самовыражение. То есть самовыражение Инь. Значит, нам нужна вода Инь. То есть мы ищем вот этот иероглиф. Вот, пожалуйста, нападение на власть 1, нападение на власть 2. Это один из признаков переезда, причем еще и стоит в родном городе, в году. То, о чем мы говорили в самом начале. Но у нее здесь еще и два их. Для тех, кому не хочется вот разбираться во всем этом, вы можете включить подсказки на Менгли, и вы видите нападение на власть, нападение на власть, то, о чем я вам говорила. Но гораздо лучше считать, уметь хотя бы считать вручную, потому что калькулятор иногда ошибаются, а иногда просто может по каким-то причинам перестать работать сайт. Это самые простые вещи, которые мне легко донести до, до тех, кто является начинающим в сфере базы. То есть, того мы имеем четыре признака переезда. Еще забыла сказать про множество земли. Вот то же самое у Ирины Шейк мы видим много земли, то есть коричневые иероглифы. Когда много земли, есть два варианта. Либо она нас засыпает, так что нам нужно срочно выбраться, да, переехать, выбраться из-под земли, то есть когда именно много ее в карте. Либо она слишком наоборот прибивает, приземляет, и человеку может быть тяжело. И он понимает, осознает, что ему нужно двигаться, куда-то ехать, куда-то переезжать. То есть это тоже один из признаков переезда в карте вот мы их и разобрали то есть когда много земли когда есть нападение на власть особенно что касается года рождения то есть как в открытых так и в скрытых пустота в году и самое простенькое